Движись на канал на Ютубе, я зажгу с Всем респект, братва, с вами мародер 120 гигабайт, и сегодня мы посмотрим с вами на игру, которая называется Next Day, игра находится в стадии открытой беты. Это означает то, что вы не сможете купить эту игру в магазине в стиме, и для того, чтобы получить доступ в открытую бету, вам нужно купить ключик напрямую у разработчиков. Если игрушка вам это понравится, и вы захотите их поддержать, то вы пройдите, пожалуйста, по ссылочке в описании к этому видео, там будет инструкция о том, как вам это сделать. Собственно, что же представляет из себя сама игра? Ну, конечно же, это выживание, братва. Если видите человека, который сидит напротив костра, голый. Ну, это может быть только выживалка. Uh, собственно, у игры есть uh, три режима. Основной режим — это выживание и ролевая игра. Все это в основном режиме. Игровой мир содержит все геймплейные особенности NPC, животные, транспортные квесты. Видите, как тут есть как бы еще и квесты. Достаточно интересный момент в подобных играх и часто его не хватает. Кроме основного режима есть также режим PvE, который тоже самое, но вы не можете атаковать других игроков. Вот. Также есть и третий режим — это последний выживший игровой режим, действие которого происходит зараженный токсичным туманом области. Время ограничено, постепенно токсичное облако сгущается. Ничего вам не напоминает? Да, друзья, тут будет еще и Battle Royale. Очень интересно посмотреть, как данный режим в этой игре будет реализован. Что ж, давайте попробуем поиграть. На первый взгляд, эта игрушка действительно напоминает DZ, Но на самом деле, лично для меня, о DZ здесь где-то только PvP составляешь, То есть вы увидели игрока, вы его убили, вы забрали его лут, он где-то зареспаунился, все проебал. Никаких зомби здесь нету. Бегать по 300 лет здесь не надо. Да, конечно, локация не такая уж прям маленькая, но все-таки таких вот забегов по 30 минут тут нет. Мы появляемся тут в безопасной зоне, тут у нас, видите, горит там стрелочка, это, видимо, можно уже взять какой-то квест. Как я понимаю, квесты, как бы, ну, они не особо обязательные, они просто дают вам возможность получить начальное какое-то снаряжение, но вы можете забить на них. Сам я много не играл, но покажу вам такие основные моменты, которые сам видел. Собственно, вот квест, который мы получаем от первого чувака прямо в начальном лагере. Он нам предлагает собрать хвост и за это как награда даст нам нож. И вот так вот мы можем потихонечку набирать себе начальную экипировку. После того, как мы уже забрали квест, мы видим, собственно, маркер. Вот, нам нужно собрать этот хворост. И так как по любому квесту, как пойдете, у вас будет маркер, вам надо идти туда. Сами задания я много, опять же, не играл. Видел только там «пойди туда, убей того, принеси то». В общем, достаточно такие мощные стандартные. И за это получаем какие-то такие не очень значительные награды. Немножко кривоватой механики. Да, вот я тут немножко поебался, чтобы, нак наконец, начать собирать этот хворос. Плюс это занимает значительное время. На это стоит обращать внимание, если вы будете делать это где-то в открытом э, мире, а не в э, безопасной зоне. Сдаем квестик, тогда давайте этот нож заберем. Нож нам, как я понимаю, пригодится в основном для того, чтобы разделывать животных, там добывать с них мясо и кушать. После того, как мы получили нож, мы можем взять квест, следующий у этого моднейшего парня, который даст нам необходимые для крафтинга первого нашего оружия вещи. Так, вижу волка, которого нам надо по квесту завалить э, и принести, собственно, шкуру э, тому чувачку. Блин, не могу понять, либо это у меня проблемы, либо это с хитбоксами здесь проблемы. Я надеюсь, что когда стреляешь, здесь э, не так все проблематично. Сейчас он меня завалит еще, вот этого еще не хватало. Блин, умереть от волка, это будет супер нубство вообще на начальных квестах, блин. Славьте яйца, я думал реально, что он меня завалит. Можно заюзать аптечку, которую нам дали по первому квесту, для того, чтобы не отъехать прямо сейчас сразу. Видите, каждое действие занимает приличное количество времени, поэтому надо как бы это учитывать, если вы будете в открытом мире, где вас могут убить другие игроки. Но ходить вы, кстати, можете во время этих действий. Сдаем квест, получаем от него материал для крафта первого оружия. Даже юбка не Армейский юмор detected. Забираем последний элемент для крафта, это доска какая-то, видимо, пушка будет супер мощная, я прям это предвижу. Крафт довольно-таки простой, вы просто в левое окно перетаскиваете все необходимые для крафта элементы, материалы, и вам выдает то, что вы можете, собственно, скрафтить. Вот, и еще тут есть такая система навыков, которая как бы ваши навыки, они прокачиваются по мере игры. Вот во время выживания персонаж адаптируется, становится сильнее, быстрее, выносливая. И ля ля ля ля -тополя. в общем, вы прокачиваетесь по мере игры, это, по-моему, тоже очень прикольно. Я вообще люблю такие RPG-шные элементы. Ну и на данный момент это, к сожалению, все, что я знаю в игре. Так играл действительно недолго. Дальше будем вместе с вами бегать, исследовать и смотреть, какие ситуации нам игрушка может э, предоставить. От себя добавлю только, что э, я пока вижу вот серьезный недостаток. У игры это только один, это, конечно, устаревший графон. Но это не для всех проблем. И вообще в такие игры играют, конечно, для атмосферы, а не для того, чтобы подрочить на графон. Квест я взял. Делать его я, конечно, не буду. Просто побежим туда, посмотрим, что там. Бляха, муха, я все-таки заболел, подхватил просуду, братва. Э, Геморная такая тема, что здесь можно реально просто заболеть, потому что у меня нету куртки. Э, и вот, собственно, у меня теперь простуды, я теперь буду вот такой вот унылый и буду кашлять постоянно. Ну, вот на эти домики, надеюсь, я найду аптечку и вылечусь. Так, дверь, дверь нельзя открыть, когда кашляешь, блядь, еще одна проблема. Надо срочно аптечку лутать вообще. Может, вон там есть в магазе? это магаз какой-то или. А, медведь! Медведь! Ёб твою мать! Миша, Миша, отвали, Миша! Миша, не трожь больного человека. Миша, это очень плохо. Лезь к больным людям. Миша, не надо, не надо. В дом можно зайти, не может. Блять! С одного тычка меня вынес, Миша. Ну что ж за скотина такая бессердечная. Ну, тут ягодки можно собирать. Нифига себе, классика выживания вообще. Ни хрена не смог найти, где я там отъехал, потому что я еще плохо в карте ориентируюсь. Не стал брать ни никаких квестов, даже они там все сначала, ну нахрен. Так, давайте посмотрим, э, что вот здесь у нас есть. Какое-то кладбище, церковь какая-то. Так, зайти мы можем в эту церковь? Хер там. Не открывается дверь, ни хрена. О, зашибись! Ну наконец-то нормальный лут. Так, дробаш есть, а патроны есть для дробаша. Вот патроны. Ну, отлично, теперь можем выносить было всяким мишам, которые захотят нас убить. И пидоргам, которые захотят нас ограбить, если чего. Так, ну нормально, тихонечку лутаемся, а что за хуйня? Пищевое отравление. Откуда оно у меня взялось вообще? Я же не жрал ничего вообще до сих пор. Че за херня? Так, вот хороший повод опробовать наш дробаш, насколько он мощный. Давай, собачонок. Раз, два. Две пули из дробаша. Хватает волк, чтобы отъехать сразу же вообще. Так, может, здесь что интересно мы еще найдем? Какой-нибудь лутик классный. Все, теперь все действительно плохо. Что за хуйня? Бля, я блюю! Я блюю! В этой игре можно блевать. Блин, отведать пищевое отравление такая жесткая херня, что я блюю, блин, от него. Вообще, где его взял? Я не могу понять, я же не ел, ни черта. Большой рюкзак и топор, это, конечно, охуенный лут, только дайте мне, пожалуйста, аптечку, потому что я, блядь, простужен, у меня отравление, я сейчас тут буду болевать через кашель просто. Так, тут чё? Аптечка, ну господи, наконец-то, так, она чего у нас вообще помогает, так, средства оказания самой взаимопомощи, солдат в случае ранений содержит стерильные винты, обезболивающие активные антибактериальные вещества, это должно меня вылечить вообще от всего, я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Бля, я же сказал, что я буду блевать через кашель, блядь, скорее аптечка лечи меня, ёб твою мать, я же реально кашлю и блюю, пока ем аптечку. Запер меня здесь, Миша, пидор. Так, я не помню, я по нему попадаю? что то в голову не принимает ни хрена. Или я... мне стекло мешают, блядь, по нему стрелять? Это вот та кривость, конечно, полная. Да, в натуре я, блин, стреляю и попадаю куда-то в стекло. Что за херня? Я так себе патроны на него потрачу. Надо сваливать, нахрен, просто от него и все. Так, он видит меня там? Блядь, бежит за мной! Заметил меня, скотина глазастая. Так, давайте в медпункт быстренько забегаем. Заодно, может, аптечку найду. Я ванга вообще жесткая. Очень низкий уровень здоровья мне пишет. Бляха-муха, то есть наверняка можно отъехать даже от этой простуды, чё за жесть. Надо где-нибудь останавливаться, срочно юзать аптечку и быстрее искать какую-нибудь теплую одежду, а то я так заколебусь простужаться. Так, где эта аптечка? Скорее. Давай, юзай, юзай, юзай ее. В данном состоянии нельзя взаимодействовать с приметами. Блин, это из-за того, что я кашляю, это вообще основная проблема на самом деле простуды, помимо уменьшающегося здоровья постоянно. Жесть какая. О, сральник, сральник прям как в детском лагере орлена какая милота. Да эти выглядит многообещающая. надеюсь, там хотя бы есть теплая одежда. Так, а тут что? О! Антивирусная аптечка. Так, заебись. Дайте мне одежду. Одежду. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Это у нас, это у нас. Черная куртка, черная куртка, наконец-то мы нашли куртку. Не будем мерзнуть, бляха муха и простужаться постоянно, как шлюха какая-то портовая. Михаил меня палит вообще жестко. Как ж же ты задрал уже, Миша? Вообще не отстает. Пуховик с воротником, ну все, теперь вот я, теперь я точно не должен болеть вообще. Это, конечно, уже топчик совсем. Да, кефир, короче, жажду утоляет, заебись, вот восстановление идет, надо кефиром опиться, чтобы больше пить не хотеть. Я тоже заколебал. Давай. Что такое? Блюю, я опять блюю, да что такое, чё ж я постоянно блюю в этой игре? У меня же не отравление, ничего нет, все вот жажда восстанавливается, все нормально. Почему ты, ты просто не любишь кефир, ты ближешь просто, потому что тебе блядь, кефир не понравился. Ты что, сука, в детском саду что ли? Посмотрим на красоту сверху, как это все выглядит. Че нормально так, а вот и Только я со своим дробашом тут ни хрена ни по кому поработать не смогу, потому что как бы оружие для этого не очень подойдет. Постоянно поселение мирных диатлов, так это что за мирные, что такое? Давайте туда наверное сходим, посмотрим. У нас на север запад получается, мы же мирные хорошие. Так вертолет какой-то? Чё за вертолет? Ни хрена себе, чё это за вертолет вообще? Это NPC шный вертолет? Меня не атакуют, то есть никак в России, не босс какой-то. Интересно, что там, там люди или чё? Опять Миша, ну ёб твою мать, как же ты меня задрал уже, пидор! Давай, мохнатый чмо отъезжай. Все, сука, выявли Мишу. Или нет? Он живой чё он? Бля, он типа вахуй такой, типа, нихуя, ты меня угандошил, братан, и отъехал. Так, тут экшен какой-то жесткий вообще. Наконец-то нашли какой-то экшен уже. Хотя бы не медведи, блядь, ебаные. Так, у меня один патрон, я, конечно, ни хера с ними Если Меня увидит, меня просто угандошит. Снова выстрела. Так, это что? Это трупаки? Что это? Так, тут ни черта ни интересного нету. Надо, надо в дом ныкаться, нахуй. Кто-то, походу, выкинул эту пушку, потому что я не понимаю, что он тут лежит. А может, и лут просто. Так, патронов у меня к ней нет, конечно же. И тут же стреляет вокруг. Блять, у меня один патрон в дробаше. К этой пушке у меня нету никаких вообще патронов. Упс, вот они. Здорово. Привет. Здоровки. Не убивай, слушай, у меня один патрончик вообще. Я тебе ничего не сделаю. Я первый раз играю. Окей. Так, что такое? Что здесь происходит-то вообще? Вот заходи, сюда заходи. Двойный аккуратно, пацаны, здесь мародеры. Но. Мародеры? Да я, я, я сам мародер. В смысле, у меня ник мародер. У тебя? Да, но это только ник. Что? Я первый раз играю и не знаю, что делать пока вообще, если честно. Ебаш мародеров, вот и все, блядь. Здорово. Пацаны, а у вас нету патронов для дробаша там? Подожди, подожди, стой. Стою. О, это респект вообще жесткий. А как понять, мародер или мирный игрок? Красным? Ага, понятно. Ага, понятно. А на мне что написано? Так, получается, у нас есть две фракции, да, то есть вообще их всего три. Но основных таких две. Одни это мародеры, это те, которые бегают, короче, убивают э, чуваков э, и грабят их, забирают их лут. И другие это мирные, это которые, собственно, убивают мародеров и защищают, там, хороших людей, там, или даже нейтралов, которым я вот сейчас являюсь. Чуваки вообще вроде нормально помогли. Так, это кто? Так, это мирный, похрен. Э, помогли, скинули мне лут вообще, надо к мирно присоединяться, раз они такие хорошие. Эй, эй! За что?! За что он меня убил? Вова, ёб твою мать, что ты наделал? Я же ничего не делал, мы мирные же все. Может он мой ник увидел и спутал меня, блять, с мародером. Что за херня-то? А вот какой хрен ты меня завалил? Так, я дошел до поселения мирных, хрен знает сколько бежал до него. Посмотрим, что здесь. Так, вот эти вроде чуваки не стреляют. Кто там тебя убил? Блин, я хз, я не помню ник, по-моему, Вова что-то там. Я не знаю, он поначалу не стрелял по мне, а потом, я не знаю, я в кустах лазил, может, испугался, а может, увидел, что у меня Ник мародер, и убил поэтому. Может быть. Давай, мы тебе там около хранилища лут дадим. О, нифига себе, было бы круто. Залутаешься, а, да? Да-да-да, было бы классно. Во, вот сюда надо было сразу приходить, не бегать там, лутаться по избушкам, а прийти к добрым мирным пацанам, и они тебе дадут лут. Коробки летают. Как я понимаю, это хранилище фракции, где они складывают лутецкие, блин, это круто. Сейчас они будут делиться. Во, дележка вошла, респект, жесткая простава. Блин, пацанам вообще жесткий респект. Не надо бегать, лутать все это дерьмо. Броник, ёшкин, моёшкин. Видел недавно рюкзак в лесу, а рядом человеческие. Так, костюм чубаки вообще. Хрен меня теперь кто увидит. Спасибо. Спасибо вам огромное, ребят, за проставу вообще. Ага, Слушайте, а как к фракции присоединиться официально там надо, не знаю, квест может какой-нибудь выполнить или что-то еще сделать? Нет, там просто этот мородев убивает Просто лупить их. А тут от репутации зависит. Ага, понятно. То есть я вот сейчас не трал, потому что я еще ни одного мародера не заварил, я даже не видел, а там только в какой-то заварушке поучаствовал, то никого не увидел даже. Вот, то есть мне надо убивать мародеров, чтобы стать мирным. А если я буду убивать мирных, я стану мародером. Ну, мародером ты станешь, да, если мирных будешь убивать. Ага, понял, спасибо. Вот это все NPC, как я понимаю, потому что ников нету. Мародер, эй, подожди. Да, подожди. Да-да-да. Сейчас мой чувак там подойдет вместе, пойдем. Своим тебе покажем. О, респект, давайте. Так, скорее с чуваком из мирных, политолог, у него ник. Э, Идем убивать мародеров. Несмотря на мой ник, мне хочется убивать именно мародеров. Мой ник, кстати говоря, взятый из игрушки Mech первой части. Я не знаю, вообще знаете ли вы о такой играли ли вы тем более в первую часть. Вот, э, это никак не связано именно с мародерцем. она просто был робот-мародер. Я взял такой ник еще, блин, в 14 лет. Сейчас, короче, смотри, здесь три бота есть, мародера. Сейчас их завалишь, и по идее должен ты мирно стать. Ага, вот так вот. Ну давайте попробуем, давайте. Только я, конечно, не обещаю, что я тут всех завалю. Как аккуратнее, боты жесткие они. Да. Окей. Блять, ну это вообще сука. Я даже не стрелял нормально в этой игре ни разу. Так, пока не вижу никого. А во во во во. А все, вижу, вижу, вижу черную суку. А, Лег. Добивай его, добивай. Он еще Плюс они, кстати, убийц, Fuck е. Yeah. Все. Вот все нервный, так. Где они еще есть? Да, вот, вот. Где еще Я не вижу. Не вижу вообще в упор. Ой, блядь, блядь, вспышку видел, вспышку видел. Хреново видно через деревья, что за жесть вообще? Да уходи, ты не нажимай. Так, не это уходи. он не мне, походу. От а как они сидят? Что-то я не могу сесть, нажимаю. Чуваки, как вы садитесь? На что надо нажимать, чтобы сесть точно так же, как вы? А то я что-то Ctrl жму и не работает, ни хрена, блин. Как съесть? На Х. А, на Х? О! Во, спасибо. Вот еще справа есть. За этот. А, вижу, вижу, вижу, вижу, падлу. За буханку забеги. Блин, я боюсь за буханку бежать, он меня стреляет. Ч у него. Л... А... БЛЯТЬ! Блять, он меня выебал, ну. Давай, я твой лут возьму, сторожо. Опять вертолет летит. Что это за вертолета вообще? Надо сейчас пробежать и у чуваков спросить. Здорово. Сколебался бежать к вам. Тут телепортов нет, как я понимаю, да? Нету, нету. Че, все мертвые уже, всех убили? Да, они мертвые все. Понятно. Так, а блин, я бы хотел еще пострелять, попробовать, а то меня вынесли так сразу. Сейчас до другого поселения дойдем, там на мародеров побольше. Ботов. А, окей, понял. Давайте. Блин, у меня вот он все время целится через правое плечо. Можно как-то на левое переключиться. На арт, нажми. Альт. О, работает, спасибо. Кстати, братва, пацаны мне тут сказали, что вот компас, который вам дается там в самом начале, это очень полезная штука. Если вы его выкинете, то вот этот вот верхний, собственно, компас, он у вас пропадет. Поэтому ни в коем случае этого не делайте. Это без этого компаса вообще вы не сможете никак ориентироваться по карте. Кстати, слушай, а что это за вертолёты вот здесь летают постоянно? Вертолеты, короче, гуманитарную помощь сбрасывают. Гуманитарная помощь? Типа эрдропчик, что ли? Это круто. Ну, там может быть и нормальное что-то, а может быть всякое говно. Ну стандарт. Так бежим с пацанами во второе поселение с мародерами. Все-таки виды тут такие узнаваемые прикольные. Так шмальба уже какая-то идет. Шмальба где-то справа. Ой, оп, попал вроде. Попал, ну что ты не ложишься. Блять, да ладно, ну вы чего, ну куда, ну. Бля, даже чувак уже ваху от меня. ты же меня постоянно убивают? <связывая> Прибежал к пацанам, они тут же всех завалили нахрен. А я, блин, нубяра с ними бегаю и позорю только их. Здорово, блин. Мне учиться, похоже, еще в вечность в эту игру, блин, играть. Блин, я через заболеть умудрился, пока бежал. О, спасибо большое. Спасибо большое, что лут сохранил. А, каска твои штаны, не знаю, куда-то улетели, блин. Да ладно, ничего страшного. Сейчас мародеров полутаю, я думаю, найду что нибудь Спасибо тебе за помощь, братан. Надеюсь, еще поиграем там, встретимся там. Давай, давай. Все, давай, удачи тебе там. Так, политологу жесткий респект, выражаю на этом обзоре за помощь, за то, что объяснял и показывал все, и помог мне хоть немножко разобраться. Так, пацаны свалили на другой сервак, мне тут же делать нечего, я тоже буду сваливать, нашел винтовку Драгунова, нажмите левый контрл для смены режима стрельбы, во, Чем мы еще выучили под конец обзора, то что на левый у меня есть режим стрельбы, что очень полезно, я об этом не знал. Так, пацаны сказали, в доме надо быть и выходить в доме, потому что иначе, если я появлюсь просто на улице, меня могут сразу ёбнуть. Лутанулись мы вроде нормально, а в как известно, самое главное, это иметь хороший Лутецкий. Именно он поможет нам во времена мародерства хаоса. И ублюдков, стреляющих нам в спину. Обзор на этом закончен, но это еще не все, что у меня для вас есть. Совместно с Альянсом Bill and Play и сайтом willofbundles.ru мы решили разыграть несколько ключей от этой игры. Подробности конкурса читайте в описании к этому видео. Ну я прощаюсь с вами. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а если вы подписаны, то респект вам жесткий. И до встречи в следующих видео. Йоу!